Бухаем, работаем! О! Ajudаем, работаем! Представил я такую бабу, которая с таким же ебалом утром тебя будет. Че зовут Эрис? а Откуда? Так это та, у которой подкладки за место сидит. Хорошо, хорошо, я исключение. А что так работает, действительно? Историю самого начала. Я построил огромную ебалу, которая вышла из-под контроля. Действительно. Сатаказума, вы Выебнули дом царя детонатором. Что? А как она узнала? Блин, я бы я знаю, какого царя можно было так же грохнуть, то я не буду говорить, он меня забанит. А мечтать было бы. Hey, всем привет ребят, с вами Тимур Лап, и сегодня с вами будем смотреть канасобу за 14 минут. Это не как у нас а герой счета за 15 минут, которого мы должны были полностью посмотреть, а Канасобу. Давайте посмотрим, оценим и скажем свои выводы, понравилось вам или нет. Погнали смотреть. С жопа затекла, надо Опа. проветрить. Стой, сука! О, Музычка из обычного мультика. Ну кто смотрел на карточном Эквтор? Там такой был мультик. Ты Казума. Прям музыка Ты Казума. Могу ли я узнать, жива ли та девушка? Жива. Слава богу. И была бы жива, даже если бы ты ее не толкнул. А ты испугался, что тебя переедет трактор и токнаху? Ты бездельник приступа. Ты дурак, сука. Ты даже обоссался от страха. Блять, меня зовут Аква. Я богиня, дискотеки. Очень Действительно. У меня есть два выбора. Начать жизнь заново или попиздить на небо. Я сейчас тебе буду что-то говорить, а камера будет концентрироваться на моей пятой точке. Так вот, на небе ты будешь вечно жариться на солнце. Хочешь этого? Не очень. Есть еще третий вариант. Я должна представить тебе этот замечательный мир, но нахуй это надо в кратком пересказе, правильно? В общем, ты должен запиздить одного злого дядю. Нахуй на. Еще ты можешь взять с собой одну вещь. Я выбираю тебя! Выбираю тебя! А так было! Ну Вс ⁇ как на компьютере. <связано> Куда мне теперь идти? В гильдию. Зачем? Ну, нам же надо где-нибудь ночевать, правильно? Здорово, Нет, опять на улице. гильдию. Хорошо, с вас 5928. <связано> <связано> Хуя цены. Где деньги взять? Сейчас все будет. Здорово. Я богиня церкви Аксис. Какая нахуй церковь Аксис. Боху, а? держи. Вот, руку подай. Класс. О! Numa, посмотрим. Ты говно, теперь все показатели хорошие, за исключением интеллекта. Говоря проще, ты тупая как валена. Хорошо, я буду хилером. Ты так? Радуйся как будто у нас хилер вообще не Наше приключение начинает. Действительно. Бухаем, работаем. О, работаем. Это я. Прям как я. Прям работаем, бухаем, работаем, бухаем. А потом, вы видите меня, работаем еще раз бухаем. По маленькому забыл сходить. Ходить с тобой. Да су... Нам же вроде бы дядьку запиздить надо. Ладно, завтра пойдем качаться. Слушай, а разве Владыка не должен был снести тут все? Да, этот город за три пизды от него нахуй надо. Ладно. Да, действительно, там всего лишь есть люди, которые могут спокойно раскачаться, дать ему пизды. Ну да, да, вообще ничего не нужно. Погнали пиздить мобов. Каких мобов? Их называют. Это я! тебя весь еблет в и соплях! Ладно, помогу тебе. Ну ты будешь называть меня госпожа, молиться мне три раза в день, отдавай свой а ещё? <связь> <И> хе <хавай! связь> Спасибо, Казово! Спасибо, спасибо, Казово! Ну куда ты опять? Кулак, сосредоточивающий всю силу богини! кружащий всё на своем пути! Выводящий из себя казу. Опять ты уже, сука! Похуй! <связь> Ой, извините, пожалуйста. <смех> Надо бы найти кого-нибудь в пати. Странник, желаешь ли ты познать все мое могущество? Давай покороче. Мое имя Магумин. Я из Алых Мазоку. Алых Мазоку? Я из Алых Мазоку. Да. Ну, понятно, а повязка на глаза зачем? <смех> И не будь этой маски, все живое передо мной из пепелица. серьезно? Не, просто прикол нашу. <смех> Отпусти! <смех> <смех> что, что <имя> <смех> У всех Алых Мазоку странные имена. Как зовут твоих родителей? Мама, юй-юй. А отец юй заброл. Действительно. Дайте поесть. Ебесть, погнали. Утьма, обезна, ебесть. Перенакастую. Я лоховый, что-то про справедливость. Очень долго готовится заклинание, Извини, пожалуйста. Короче... Эксобреж ⁇ т! Барья, барья, барья, барья, барья. Ебать. Так, короче, мы гумим. Моя мана на нуле. Не могу пошить. Надо похавать. И меня сейчас есть лягушка. А это почему там оказалось? Типа, она-то ладно, она типа на... у нее на нуле, и зачем так оставать, если можно было кинуть фейербол, и умерла блягушка. Зачем? <соцентрительное> <соцентрительное> <соцентрительное> а почему эта мадам попала тоже к лягушке? Тоже второй вопрос. Критиры! <соцентрительное> Согласен. И другие скиллы, ладно? Я могу использовать только этот. Бля. Бля. Ну хорошо, дойдем до гильтя, а там разбежимся. Я могу работать лишь стоп А ама... стоп, стоп. А маги то есть не могут э, выучить новые заклинания, да? У вас наподобие, как из Дота в а, Блять, кто там у нас еще обладает магией? Блять, половина персонажа Дота обладает там магией. Любой персонаж из Warcraft обладает магией, который может еще выучить новые заклинания. То есть ей настолько похуй, что она не может выучить другие касты, там, воды, земли, воздуху, например, и прочее. Вот просто заняться нечем. Работать вместе! Да, ты с меня! Посмотрите, они все в слизи! Наигрался с ней и бросил! Ты слышишь, всё не так! Над собами это то, что я Ладно, ладно, я согласен! Я всё дебаля, хочу домой в Японию! Я видела ваше объявление о наборе в пати! Да, да! меня зовут Дарклес! Возьмите меня! Это самое главное, как кажется, мазохистка всей этой нахуй... Какой ты похож? Действительно! чё за хрень у вас там со слизью? все еще жестче, чем я думала. Что-то тут не так. Уберите, пожалуйста. Вторая патика стоит раздея, вторая тупая, как валинок. Может быть, ты используйте мне приманку. Я буду впитывать весь урон. Так, тебе же пизды дать могут. Так, это же ебись? Мазахистку. Даже говорю. <смех> Она стала еще бесполезнее. То есть, кто угодно может научить меня любому скилу? Хочешь, я научу тебя взрывной? Не молчу? надо. Нет, спасибо. Эй, так ты возьмешь меня в па. Нет. <смех> Такой резкий отказ. Она чё, придется от такого? Да, что? Я? <смех> я вор! Почти научу? Окей. Краша! ну украл. <свист> <свист> <свист> Слушай, Баркнесс, мы идем пиздить того, дядьку. Если ты попадешься, тебя будут лапзать Тинктакли во всех местах. Заебись! Бля. Магумин наш враг, самый ебанутый чел, который сносит все на своем. Мое имя Магумин, я из алых. Ебаный груд Погнали, а, вот, короче. Задай, тут, как бы на город напали? А... Капуста? Да, бля, <свист> это капуста. Я их задержу. Хуя нихуя! Еба, нихуя. <связываем> Прям любое название канала, ебать нихуя хуя! Да, короче... еба! она там вытворяет? Господи, Господи. Ты сколько за капусту заработал? Ну, около миллиона. Что? За капусту в лям? Что? То есть. Э, мадам, которая зовут Магоммин, взяла кастанула на весь город практически ядерный взрыв взорвало практически все по ходу и они такие выдержите лиам задумываешься же ни какую-нибудь там капусту которую можно знаешь они к тебе летят ты хаваешь просто действительно просто прям прям копия моих девушек я задраться жить конюшне ну ладно а то я слышал ночью какие-то странные подергивающие ладно буду тебе деньги Как вам? Ты говно. Слушай, что я Согласен, этот замок. Не очень. Мне тоже тьма без Пацаны, я как бы это понимаю, что вас задобало. Но давайте еще раз соберемся, ладно. Вы задрали меня бомбить, ну сколько можно! Каждый, сука, день, кто-то ебашит мой замок. Эй, бля, вы че нахуй? Так это ты. Слушай, если мы оставили этот город в покое, это не значит, что может приходить ко мне каждый день. И дышь, дышь, дыщ! Дыш. Ты чё, совсем еба? Мое имя Магумим, я великий. Что еще за Магумим? Вот. Короче, нахуй иди, кони двинешься. Никто ее не знает. Что это за, блять, баба, которая тупая. А, еще чем прикол сняла свою хуету на глаз. Повязку. 7 дней. Э Ой. Ну, окей, тогда она сдохнет за место тебя. То есть ты хочешь сказать, что я должна делать для себя все, что ты пожелаешь? Ой, бля! Я, я уже вижу, как он заводит меня в свой замок, а потом вытворяет со мной. Я съебаю отсюда. Разрушение магии! О что? И все? Тут остались только тяжелые квесты. А я вроде в тяжелых. Очистить воду это то, что нам нужно. Но мне нужна защита, чтобы меня не съели крокодилы. Действительно. думаю, я знаю, как тебе защитить. Хороший план. Просто заебись. Как швейцарские часы? Казума, что-то там приближается ко мне. Казума! Казума! Да. Очищение! Очищение! Очищение! Очищение! А что они стоят? Все нормально! Пошел ты! Зебись, вода! Ладно, пошли домой! Вези меня так. <свят> <свят> богиня, что <свят> вы здесь делаете? Отбиделась. О, точно, я ж богиня Ебать у неё склероз <свят> Так это что ж это я Ты? Ну да, тот, на которого всем будет похуй О, а, это я ну да. Где вы живете, госпожа Аква? В конюшне Конюшне Ты чё её в конюшне <свят> держишь? Можно ему врежу? Сразись со мной Окей okay. Кража! Нет, нечестно <свят> Вот это нечестная способность, что это за херня? Точно, может любую скилл воровать? А прикинь Маг какой-нибудь, например, как Магумин, возьмет там какую-то а, каст на воду или огонь, а он такой вор и начинает, начинает кастовать просто магии сам так вот хуярить просто во все стороны, это пиздец. Я надеюсь, этот петух к нам больше не заявится. Госпожа Аква, я пришел, чтобы. <рес> ну, сука, слушай давать ремонт клетки Башко! Пивко? Слушай, мини-миксики! Певко, А че он акуа богини называет? Я богиня церкви Аксис. Похуй. Действительно. Эээ, пацаны, я знаю, что заебал, заберитесь, пожалуйста. Ой, суки, какого хрена ко мне никто не пришел? Что? Почему к тебе никто не пришел? Да ты сам сказал, никому не надо приходить. Чтобы тебя никто не беспокоил, никто тебя не взрывал. Эй, погоди, так мы же перестали бомбить тебе за мной. Да. Ну, ну, эта сука в красной фуфаке до сих пор кроет меня каждый день. <связать> Ах ты ж, эй, хватит. <связать> Просто я не могла устоять перед новыми скиллами, которые способны на большие, крепкие, мощные Ой, взрывы. Эй, не смущайся, они не говорят так двусмысленно. Тот вот становится Сдох от проклятия, а вы так ничего не предприняли. Да вахуе- Неужели ты думаешь, что магия новичка Сгинь нахуй? А мои глаза! Ладно, я создам свою армию. Нахуй пошел. Почему они бегут только за мной? Казума?! с Эй, не беги за мной! Ебашь, Магумин! Ух, ебать, здесь я сказать, что меня зовут Магумин и еще что-то про пламяковую безду. А в конце от боятся слово? Экстрапиляш! Бизда! Вообще похуй! Ух, как представлю, что эти сильные руки вытворяют со мной. Да еще всех привел. Прекрати ты чушь, озабочена. Согласеный. Эй, ты чего добиваешься? пады. Эй, да, да, вы заебали, хватит. разум ты ебанулся? Можешь ебануть его чем-нибудь водным. Говно вопрос. Ооо, все, Согласен. что ли? Вы всерьез думали, что? Кража! <связать> <О, связать> Эй, чуваки, гофуд-де-футбуч. на качачки. это <связать> нахуй. Вы заработали 300 лямов. То есть она могла просто в любой момент взять один каст, вот этот дурак, вы ебаны. Она могла кастануть и все. То есть не было, не, было, не было бы рыцаря, он бы не кастовал бы армию. Ой, какие все тупые. Да. 300 а ремонт стены, которую снесли, стоит 340 лямов. Да. Где это я? А, да. Я снова умер. умер. Так, нам нужны деньги. Пошлите пиздить мурфов. Да нет, не этих. Мы губин, будь добра, ебани по ним, пожалуйста. О, А без... Побыстрее, пожалуйста! Так этот квест просто халява. Ну почему другие не берутся за него? Наверное, потому что она сейчас придет пиздить Дед Мороз. Что? М как местом Дед Мороз? Точно. Меня убил японский Дед Мороз. Здравствуй, Казума. Я думаю, ты знаешь, что это сказать. Ты, сука, не близко. Я могу вернуть тебя к жизни. Чёр, я... Эй, вставай, шашлык! Что? Я на тебе уже воскрешение кастануло. Я не могу вернуть тебя к жизни. Эээ, -а слышь, Аква, тут говорят, что я не могу вернуться. Чим! Слышь, ты попаль! Ну-ка, назовись, давай! ой Короче, ее зовут Эрис. А. Откуда? Так это та, у которой подкладки за место сисит. Ха-ха-ха-ха, исключение! А что так работает, действительно? Покладки вместо сисик. С ДОБРОЕ утро. Задрался. Я представляю такую бабу, которая с таким же ебалом утром тебя будет. С ДОБРОЕ утро. Как будто после бачного самогона встал. Дрался я мечом махать, дать чё-нибудь магическое, а. Ах ты сука, я себя в конечный шоп отмораживаю, ты тут бизнесом занимаешься? <смех> привет В общем, не а да, так да, можно да, было Ща покажу осуждаю нужно приведение отсюда про коней можешь забыть окей mm, okay. <смех> <смех> так с вещами разобрались <смех> Давай без этого, ладно, у меня уже горло болит. Слушай, мне надо отлить. Я пойду на балкон, ладно. Мегумин, давай побыстрее, пожалуйста. Не торопи меня. Все, я больше не могу, Магумин. Иди сюда, нахуй. Ладно, насчет три выбиваем дверь начинаем пиздить. Вот так мы и заполучили этот забок. Действительно. Мои статы совсем не изменились. Мои статы с самого начала были на максимуме. Я ж богиня. Я так понимаю, мозгов ее черепушки не прибавится. Эй, что ты смотришь на меня как на гав... Как? Действительно. Слышь, чувак, ты слышал про это? Ну как его? Ну ты понял. Пацаны, я да, я точно понимаю, что слишком часто вас прошу. Ну давайте, пожалуйста, соберемся еще раз. Опа. Так, а чё он стоит? Нет, я, конечно, всё понимаю, идет главный паук, главный босс, она такая, типа, ну ладно, пусть стоит. Ты ну, так, что? и будешь тут стоять? Мое вот настоящее именно. имя Лалатина. Ладно. Ну, Зачем? Почему Чтобы ты потом бесил меня, каждый раз называю Лалатиной. Лалат... Ла-ла-тина? Ла Лалатина. Так, нахуй? Пацаны, мы тут не откинемся. Ну, если не получится, то мы вместе вернемся в землю. Не спишь до! что а у вас там? это все у нас. Прямо. А что она боится? Заебись, Че-то не похоже. Ебаническое разрушение магии! Нихрена! Непохуйный! Тут! Паш Мэк! Ща как бну! Ты говно стреляй уже! Ты кого ты говно назвал? Утво! Капезна! Аку вы нахуй! Справедливость! Экстон Рощас! Хрена себе! И она будет стоять! Класс. Вс! Пойдемте нахуй бухать. Запусти. Запусти. Система самоуничтожения. Супер экстренный Брян. квест. Не позволит крепости снести. Тут все нахуй. Уходим! уходим! мы уходим! Нет. Что? Че? Э -э -э, приходим! <зывай> <Ныройте> детонатор! <зывай> <зывай> <зывай> Я, короче, открою книгу на середине и начну читать <зывай> историю с самого начала. <зывай> Я построил огромную ебалу, которая вышла из-под контроля. Действительно. Конец. Ну и куда нам деть этот детонатор? Я могу телепортировать его, но у меня не хватает маны. Казума, можно я высосу О -о -о -о. немного у тебя? Конечно. Если я телепортирую его в какое-то населенное место. Похуй. Ладно. Похуй. Какого я черта он греется? Не знаю. Используй взрывную магию еще раз. Нахуя мы же не должны Магмент подходить, он взрывать. она грохнулась, нахрен она использовала каст, который взрывает все. чем? Опять полгорна смысла. Сата казума! Вы дом царя детонатором! Что? А как она узнала? Как? Вы арестованы! Что? А как? САТТА казума, вы дом царя детонатором. Блин, я бы знаю, какого царя можно было бы так же грохнуть, то я не буду говорить, он меня забанит. А мечтать был бы. Вы арестованы! Почему? Как? как они догадались, что это он? Может, это просто другое параллельное, другое параллельное государство, которое взяло и грохнуло его? Почему? Она сразу подумала, что это он. Как? Как она определила? Ясно. Есть, короче, еще дофига видеороликов по аниме. 24 минуты, 20 минут и прочее. Ну, сейчас мы уже практически 20 минут. Сразу говорю, видосик понравился. Прикольный. Ржачий-то но концовка оставляет быть лучше. Потому что непонятно, почему его обвинили. И почему он виноват. Как? Надо, кстати, на сериал лучше посмотреть и понять больше, почему его обвинили. Ладно, кому понравился ставьте человек вверх, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. И нажимайте на колокольчик. Всем удачи и пока-пока.